Итак, здравствуйте, друзья! Сегодня у нас э, будет короткий, я надеюсь, урок Как скачать и установить Skype 2 Это уже вторая попытка И мы попробуем э, это, сделать, это сделать быстро э, Открываем мы поисковик какой-нибудь А, вернее, нет, мы попробуем сделать это медленно Медленно и печально, но не, не очень э, как бы... Не очень долго, чтобы всем было понятно. Открываем поисковую систему какую-нибудь и набираем «Скачать Skype. Но здесь бывает вот еще что. Когда мы набираем «Скачать Skype, «Скачать Skype, У нас, да, для чего? Для Windows 8, например, на ноутбук, на планшет… То есть как, как какой нам нужен скачать skype Ну для windows давайте попробуем и вот тут надо нам найти сайт который а, который наиболее подходит а, здесь можно еще скачать skype смотря какая у вас а, а, стоит система windows здесь вы видите для всех практически а, есть так, скачать Skype для Windows 7 бесплатно, но это понятно. Это понятно, потому что Skype а, бесплатная программа. Но все эти сайты... А, я вот ищу сайт, который официальный, да. Выглядит он... Выглядит он не так. Хотя сейчас все изменилось. Возможно, выглядит он уже и вот так примерно. Доступно для Windows. Так, так. Ну, в принципе, да. Skype и Microsoft, они у нас сейчас вместе и а, в принципе может быть это S сайт тот же сам тот же самый обновленный ну попробуем еще вот этот на этот сайт зайти здесь можно скачать Для разной, для разной операционной системы Windows. Так, да. Но ну, мы попробуем все-таки вот, вот с этого сайта. С одной учетной записью Microsoft, да и а, Skype. Ну, попробуем скачать Skype для Windows. И вот здесь он у нас в уголку он будет прекрасно скачиваться. Он будет прекрасно скачиваться. И мы подождем немножко. Так. Ну, где-то у кого-то, может быть, он в нижнем углу бывает, загрузки на раз, и наверху тоже бывает. В принципе, это... Вот, и вот здесь вот немножко не видно, но вы увидите, когда он скачается, нажимаем на него, и открывается запустить этот файл. Skype такой-то, такой-то, запускаем. Запускаем. «Разрешить в следующей программе внести изменения на этом компьютере». А, с, skype, да, ну мы э, уже скачивали, у меня их... версии Skype -а полно, поэтому, в принципе, чего у меня там... А, потом установка Skype, то есть как вы нажимаете «Да, да, все готово к установке». Нажмите «Установить», чтобы продолжить. А, нажимаем «Установить». Программа подготавливается к установке скайп на ваш компьютер. У меня, наверное, могут быть некоторые задержки, потому что у меня этих скайпов скачано немереное количество и старой версии, и еще какой-то, и еще какой-то. И вообще у меня скайп какой-то неотделимый от компьютера, он с ним как бы сросся немножко. Странный какой-то скайп, но это у меня. У вас, может быть, будет по-другому. Вот. И таким образом, что у нас произошло? У нас значок скайпа. Но здесь, опять же, на экране не видно. Он у меня... А, вот он. Он у меня убежал куда-то на нижнюю панель. А, так. Что это такое? Выбор подходящей темы. Светлый, темный. Ну, выберем светлый. И что дальше? Аватарка. А, это, собственно, мое изображение. Настроить микрофон. Так, динамики. Что у нас тут? Так, так. Ну, это вы уже смотрите. Кому для чего да, нужен он, в принципе. И настраивайте. А, микрофон автоматически ну примерно пусть так оно и будет камера да камера у кого есть хорошо у меня ее нет вот и а, мы видим а, мы видим мы видим да кто у нас в скайпе а, собственно, это у меня все получилось так, потому что он у меня уже, уже есть. вот. а кому-то придется создавать учетную э, запись заново, то есть писать все что а все, что э, там требуется, да, все это заполнять вместе э, с логином, придумывать новый пароль, но это в принципе не все так не так сложно, просто да, почту свою э, надо указывать. И э, что уже? Ну, там все, все остальное уже детали. То есть фотография э, не спрашивает он меня, не вы проверить учетную запись. Можно проверить учетную запись. Вот, что это такое? Просто здесь э, мы ее сейчас в, это, в этом видео не увидим, наверное, потому что у меня скайп стоит. Как я уже говорил, я его устанавливаю уже. Десятки раз. Проверьте учетную запись. Проверим учетную запись. Давайте. Откроется браузер. Ну, у меня обычно со скайпа у меня все открывается в другом браузере. Не в Google Chrome, <coughs> а в другом. Вот. И сейчас он нам покажет покажет, что он нам покажет. Да, почему пропали мои контакты или деньги на счете в скайп? Странные какие-то вопросы. Ну, впрочем... Выйдите из скайпа и снова войдите в него. А, ну, это, это не для всех доступно, потому что у меня, например, у меня, например, да, можно не помнить свой логин или пароль, а можно ли войти в систему. Так, почему я выхожу из скайпа? Вот, ну, в общем-то, здесь, на, на этой страничке, да, на сайте, можно, можно и узнать все интересующие вопросы. Так, угу. в общем, а, учетная запись, да, учетная запись. Можно сбросить пароль и э, создать новую учетную запись и новый пароль. Вот, проще всего будет. И записать все это. Это на сайте Microsoft. Что у нас тут? Моя учетная запись. Впервые в скайпе. Я создавал даже другой скайп. Старой версии. Да, но там мне было очень грустно, потому что там никого не было. И добавить туда я тоже никого не мог, и никого не мог там найти. Вот, можно, в принципе, скачать и старую версию. Что еще? Настройки начать разговор. Так, что еще? Добро пожаловать, говорите со всем миром мощные возможности. Вот. Ну, в скайпе бывает еще спам. Приходят э, неизвестные, э, добавляются э, люди. Может быть, это, конечно, и кто-то очень, э, очень нам нужный э, человек. Э, хочет с нами подружиться и, или по работе, допустим. Но бывает, что э, начинается все хорошо, а заканчивается не очень. То есть, приходит какая-то Спам приходят, какие-то ссылки. Вот особенно иностранцы, говорящие по-русски. Но да, они как бы могут быть и китайцами, и немцами, кем угодно. А потом они присылают э, рекламу как какого-нибудь характера. Но это уже другой вопрос. Да, это вот я сам себе звонил. Это сами, сам я создал. Сам создал себе э, новый... Скайп и пытался самого себя добавить, сам с собой поговорить. Да. Ну ладно, это в общем-то все детали. А как же нам, как же нам показать? Так, а куда мой-то скайп пропал? Теперь интересно. Да, вот это, вот вот это вот действительно какой-то этот самый сюрприз для меня, да? Представлять, я устанавливал Скайп. Скачивал его, да, устанавливал, установил, а теперь у меня скайп пропал. Теперь видите, а, ну вы отсюда не видите нижнюю панель. У меня теперь нету скайпа. Замечательно, замечательно, конечно. Так, сейчас попробуем все-таки. А вот он, да? Вот он, да, этот скайп. Так, что теперь? Ага, вот он появился. Так, теперь мы из него... Так, выйти из скайпа. Выйдем из скайпа. Вышли из скайпа. Вышли из скайпа. И дальше мы... Вот он у нас, скайп. А теперь мы в него заходим. А, да, мы в него заходим. Вот тут что у нас уведомление перезапустить руководство замечательно то есть я увидите как установил совершенно с сайта до да, совершенно себе какой-то новый другой ну, вернее это мой skype уже да но он у меня не такой какой был да то есть вот это да это мой мой значит skype все здесь уже по-другому, видимо, новая какая-то версия. А... Вот, мой логин, да, совершенно верно, Мы дата рождения. И все остальное прекрасно, хорошо. Ну и а, таким образом, что мы можем свернуть его. Так, и а, можем его закрыть, наверное, да, если мы его закроем. Да, действительно. Вот так э, вот таким вот чудом у нас скайп. Skype... А, <coughs> так, э, чудом у нас скайп э, мой переустановился. А, да. Ну, на этом мы урок завершаем. Конечно, не очень, наверное, было понятно, как же все-таки заново его установить, но я э, думаю, может быть, видео установка скайпа 3 э, нам что-то прояснит. Если что.. Непонятно, можно это все еще пошагово сделать. В принципе, ничего сложного, да, если по шагам, опять же по шагам, да, то все, все еще раз сначала повторю. Набираете в поисковике «Скачать скайп для Windows», попадаете на этот сайт, нажимаете «Скачать скайп для Windows», потом открываете то, что скачалось, да, Нажимаете «Установить», везде нажимаете «Да», «Да», «Разрешить». Он у вас устанавливается. И появляется, когда сам скайп, если у вас нет его вообще, да, учетной записи нет, попробуйте войти под, свой, под своим, как бы, под, свои, под своей записи учетной и пароль придумайте новый. Или он вам предложит создать новую учетную запись Microsoft, Общую как бы, да, и там вы заполните все с самого начала, имя, фамилию, свою электронную почту, все, что он там пишет, это в принципе недолго. Все, все, все это заполните, новый пароль придумаете, запишите и а, а, войдете тогда в свой скайп, который был у вас с вашим логином с вашим логином свой старый skype с вашими контактами которые были вот просто будет новая как бы новая версия скайпа но если это ваш логин то вы в свой же skype попадете вот вот таким вот образом ничего сложного там нет да и мне к сожалению все, все сначала не показать это мне придется наверное я даже не знаю, что мне, что мне сделать, чтобы выйти. Как бы выйти из скайпа. А, ну, это надо выйти из своей учетной записи Microsoft мне тогда. Чтобы все заново сделать. Но чтобы в нее снова войти, я, к сожалению, пароли не помню, потому что я их вообще не помню, в принципе. Пароли этих. Вот. И новую запись создавать. Ну, можно, можно конечно, попробовать рискнуть, но это будет уже установка Skype 3 в следующей серии. Да, смотрите в следующей серии. Вот, всем удачи. Это у нас... Что это у нас было? Это у нас ПК для чайников вроде меня. ПК для чайников вроде меня. Всем удачи. До новых встреч.